What is happiness for you? Небольшое такое вот видео О организации стеллажей В помещениях выращивания грибов Или инкубации Это изобретение ну, Я сделал довольно-таки давно Года два назад Когда мне пришлось делать стеллажи я использовал разные способы, но я вам скажу сразу, в любом помещении использование любых деревянных стеллажей абсолютно не оправдано. То есть любым способом вам нужно найти способы организации стеллажей для блоков. То есть посмотрите внимательно. До сих пор люди, которые. Перезваниваю с целью консультации спрашивает о том как сделать мы будем блоки подвешивать и подвешивать ну, ну вот попробуйте вот попробуйте вот подвесить вот те блоки которые находятся вот в этом помещении вот реально вот попробуйте их подвесить в этом помещении то есть логически Понимаете, что на таком пространстве Любая система подвешивания Она рационально не, со... не целесообразна Если речь идет Вообще о инкубаторах То фактически здесь сейчас вот там На ящиках стоят блоки Здесь будет еще один стеллаж И здесь его вполне Можно уместить И в таком минимальном пространстве Можно разместить Огромное количество блоков В дальнейшем в период весны лета и осени вы сможете просто в уличных условиях не заморачиваясь там над какими-то помещениями и так дальше выращивать грибы но относительно вот организации стеллажей вот посмотрите как сделано вот здесь. Делаем такую вот подставочку. Ну, нужно э, вот отметить, что вес блоков, ну, каждый блок, ну, скажем так, для общего понимания, ну, скажем так, весом в 10 килограмм. Да, если мы возьмем вот этот стеллаж в длину, здесь 6 метров. То есть сверху... Если расставить вот эти блоки и сосчитать, то там находится довольно-таки весомый груз, который нужно держать. Поэтому я вот рекомендую, если делать вот такие стеллажи, вот они крепятся просто к стене, здесь делается такая вот подножка, вот здесь можно видеть, что стеллажи были ну вот такой такая, ну, или способ такой вот организации стеллажей он позволяет в любых условиях особенно мне пришлось изобретать вот такой вот способ это было еще в те времена когда не было такой вот полноценной информации о выращивании грибов И мне пришлось изобретать какой-то способ потому что я понимал что э, начинал выращивать грибы в арендованном помещении и рано или поздно ну в, ввиду разных обстоятельств аренда может закончиться и э, любые там сложные конструктивные формы э, ну, приведут к тому что сложно будет их переделать там под параметры другого помещения и так дальше Поэтому был найден такой вот самый простейший способ. Обязательно вот на нижних полках э, здесь однозначно, что нужно делать подставку, потому что температура на нижней полке ну, Она будет намного ниже Тех блоков, которые находятся на верхней полке ну, Это уже там, другие вопросы Но оптимально и рационально И экономически целесообразно Делать вот стеллажи приблизительно вот таким образом В любой момент их можно демонтировать Их можно снять В период в период, когда нужно провести обработку помещения, их можно просто вынести отсюда, можно обработать стены, все остальное, эти стеллажи можно будет покрасить и снова, не затрачивая огромных усилий, можно и будет вернуть обратно в такое вот помещение. Еще там. С другой стороны попробуем там отснять ну чуть такие дали запуски вот ну на пространстве сколько здесь есть там где-то метров пять но ну, нужно поставить раз два Три распорки и одновременно вот эти распорки являются вот сейчас возьмем свет вот эти распорки являются вот видите вот такой связкой для э, следующей конструкции не знаю насколько там будет видно Но здесь они связаны то есть тут получается довольно такие вот конструктивно прочная система. Это стеллаж, он просто связан вот параллельно или перпендикулярно. Как это будет? Вот таким вот простейшим способом можно э, сделать стеллажи в вашем помещении ну это, это оптимальный способ и тут речь о каких то там подвешивания блока, вы просто задумайтесь над тем вопросом как это технически сделать например на таком небольшом пространстве подвесить такое количество блоков вы поймете что это сделать не так то просто вообще в принципе, э, ну вот, будет ли это целесообразно, вот, делать там какое-то подвешивание. И в третьем параметре, вот что хотелось бы сказать вообще о грибах, почему люди очень интересуются вот этим вопросом относительно выращивания грибов и так дальше. Вот посмотрите на э, пространстве э, в 25 квадратных метров в объеме 50 кубических метров мы размещаем какое огромное количество этого субстрата то есть мы используем не только саму площадь мы используем объем этот объем позволяет выращивать на таких примитивных там небольших пространствах довольно большое количество продукции там урожая как там и на таком если мы возьмем деятельность там например помидоры огурцы и все остальное то и относительно себестоимости и относительно стоимости уже конечной продукции то есть сами грибов то есть сами вы понимаете, что грибы довольно-таки, ну, ну не скажем, что там сильно дорогой, но продукт немножко дороже там огурцов, помидоров. И в то же время он позволяет на таких ограниченных пространствах производить довольно такое большое количество урожая. Если говорить вот на первой волне, это получается там 15%. То есть изучите вот эту формулу правильно. Она касается не количества блоков, она касается веса субстрата. То есть 15% от веса субстрата. Что это означает? Если мы сюда заложим одну тонну субстрата, то есть из первой волны мы будем получать где-то приблизительно 150-170 килограммов грибов. Дальше рассчитываем по стоимости за килограмм ну и приблизительно можно сформулировать для себя какой-то бизнес план себестоимость при собственном производстве вот таких вот блоков довольно таки невысокая то есть рентабельность такого предпринимательства довольно таки оправдана для любых стран, любых регионов интересно было бы заметить например что вот э, в Швеции я видел в э, продаже э, вот вешенка. Она стоит пять 5 раз дороже, чем шампиньон. К примеру, если вешенка э, стоит в Швеции 160 крон, то шампиньон стоит 30 крон. Вот приблизительно такое соотношение. Крона... В соотношении к доллару где-то приблизительно на в где-то скажу один ну, к десяти. Ну скажем так грубо. Там я сейчас не, не даю какие-то банковские параметры, но соотношение э, кроны там, к доллару где-то один к десяти. Вопрос будет касаться в большом ну, понимании такого популярного вида деятельности как выращивание древоразрушающих грибов. Например, во Франции очень популярны шиитаки. В основном там такой деятельностью занимаются китайцы, что-то у них так сложилось, вот, что они как-то умеют, а все остальные не умеют. Но Дело в том, что себесто... ну, стоимость конечная стоимость в продаже шиитаки в Европе, например, намного выше, чем ну, в странах не в Европе, скажем где-то так. Вот поэтому у нас немножко тормозится сейчас производство с древоразрушающих грибов экзотических каких-то грибов но в основном у нас все сориентировано на производство вешенки и шампиньонов вот два таких промышленных направления которые имеют целесообразность в наших странах на этом желаю вам всего самого лучшего, доброго утра или Доброй ночи или спокойной ночи. С вами был Макс Салер. Фанимашом канал. Следите за каналом и в дальнейшем э, вот будут публикации там о производстве акаровых сред для выращивания, для выращивания мицелия разных видов грибов. И очень множество полезных материалов. Удачи вам, любви и терпения.